И ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Angry Creeper, Скелетон, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем Гаррис Мод, офигенный пак на оружие вышел, называется... СТПД. Поэтому, если пяти кушать, и приятного аппетита, у нас офигенный обзор на крутое оружие. Погнали. Пацаны, первое оружие называется badhood Бластер. Сначала его давайте потестим на обычных игроках, а потом будем тестить, а не боимся, а потом тестить на NPC Давай, будем. Трей, Поскольку отнимает ХП? Так, а вот давайте на NPC. О, нифига себе оно отнимает. Кстати, у каждого оружия есть альтернативный вид э, стрельбы. Давайте мы будем его тоже тестить. Быстрее. Да, я понял, на Ванна едешь? Я могу от третьего лица включать и смотреть Так-так-так, так, назад-назад так, так, так, А я назад не могу а, так, Ага, вот, и ra, развалилась моя вана. Так, ну такое, знаете, оружие Очень прикольное, даже футуристическое Такие паки выходят раз в тысячу лет На Гарисмод, поэтому С вас сразу лайк, подписочка И классный комментарий Так Ух ты Вы видели? Нет, нет, Это эпично, да, пацанчики? Так. Да. Уууу, нифига себе, ну а правая кнопка. Подожди, а что правая делает? А надо подойти в притирку, стой. Он крякает. А она тебя убивает им. Давай. Давай. А, нет, это ты меня убил. Да я тебя убил. А что он крякает? Ого, она полетела. Так, хорошо. Следующее у нас оружие. Фап. Давайте будем смотреть даже от третьего лица, как оно выглядит. Нифига он себе, он здоровый. Кстати, когда стреляю, меня отдача, что я даже назад отхожу. Да, отдача меня отталкивает назад. Правой кнопкой. А, правая кнопка быстрее стреляет. А, сразу по три патрона делал, по пять. Отлично. Прикольно, да, пацаны, выносят? Так, смотрите, что мы сделали. Мы можем теперь вот так нажимать. Шпонь, и у нас новый NPC-зомби. Все по феншу. В гаррисмонде реально столько можно всего делать. Просто неимоверно. Fit get spinner. Кстати, это сколько? Три года назад был, да, модный спиннер? <решит> Ого! <решит> <решит> что он так хочет? Нифига себе! Что? А ну, кстати, кстати, пацаны, кстати, А ну, на правую кнопку сюда раскрутить его можно? А че я не вижу этого? А он становится, когда раскручивается. А, я дальше кидать его могу, когда раскручиваешь. Смотрите. А так... Видите, близко только могу кидать. Смотрите, смотрите, прилезать. Воу, вот это оно его мочит. А давай в игрока кину. <связано> Прикольно, со два раза вообще сразу. Блин, вот этот пак. Кстати, этот пак сразу добавил в нашу коллекцию моментально. Такие оружия просто нельзя пропускать, и они должны быть в коллекции. Гуфи э, Гудер. Так. Ого, оно мочит, неплохо. Слушай, он по 50 хп, да, выносит? Или с одного? А, еще зависит, куда, куда вы попадаете. Так, а правая кнопка мыши, стойте. Я могу играть? Что? И бульбашки получается? Ха-ха-ха-ха, -а -а -а -а -а -а -а, офигеть. Класс, давайте 5000 лайков, и мы сразу запишем с этим оружием. Аниматроники пугают охранника. И оружие это смогут использовать э -э бешеные охранники. Будем наказывать аниматроников. Так, следующий у нас... Э, гун, револьвер... восприцательный Воскли... знак, восприцательный знак. Это револьвер, который стреляет разными, разные другие пушки. Да? Да, да с... вот сейчас попробуй пострелять. а ну-ка. А, сюда знаю, разная, знаю, да? Это, короче, магия. Вот это можно наказывать. А на правой кнопке мыши, кстати. Эээ, uh, не. No. Uh, no. Анима, получается. Офигеть, вот это оно гасит. Следующее оружие. Ховербомб Гун. Так, этот шарик какой-то очень стрёмный. Он будет взрываться или нет, мне интересно. Просто лежит. Очень странно. Ого, оно гасит. Вот это я сразу положил. Оно... Uh, no. А, ну... А, все, давайте перезарядим. Uh, no. А, больше нельзя. Че это вообще за штука такая? Вы видели? Блин, крутой, крутое оружие. Следующее у нас лонг бластер. А нового ну, игрока. У меня анимация? Да, руки прям так трясутся. А ну-ка, давайте проверим, берем. А, стотишь, единичку нажимаю. Есть контакт. Так, правая кнопка мыши. Ого, я прицел... Чисто прицел в голову на правую кнопку мыши. Смотри. А на ну, да, короче, буду стрелять, а ты ходи. Давай, скелетон, бегай. А ну, сейчас я сейчас заряжусь. А ну, бегай, бегай, бегай. Смотри, он бегает, а я попадаю. Автоприцел. Автоприцел. Блин, ну не зря мы это оружие добавили себе в коллекцию. Не зря. Следующий у нас А карабин 98К. 98... А, о, а ну ты чё он здоровый? А ну с той посмотрю. Вот это гигантская штуковина. Димон размером примерно как ты. Сейчас на правую кнопку мыши буду нажимать. А, это прицел. Просто прекрасный такой дебелый зумчик. Так, следующий у нас Liquid PTCD C D Какое название? А, говномер. Гавномет, пацаны. А что будет, если ее так куда-то Оно орет, у них жизни тратится. Вы видите это? Ты на правую нажми, на эф... Да я понял это. Оно же на, на F, на R еще есть какие-то альтернативные? Это может не все ресурсы используем? Нет, все четко. Так, следующее у нас... А, мачете. Ого. Вот это оно такое. Ну не очень, если честно. А на правую кнопку мыши. Неплохо. О, кстати, можешь... А я короче делаю атаку, да? А? Ну да, он просто бежит. Следующий Magnum Shot Донг. Мне нравится аватарка этого Magnum Shot Dong. Ну да, да, да, да, да. Уп, уп, уп, уп. А так да, во-не играет, не стреляет? А ноль ну, патрон, а чё, не стреляет? Короче, да фанты просто пожать. Miss Лайф Лаунчер Ребята, это что-то серьезно. А ну давайте вот так вот Они управляемые, они управляемые Они управляемые А вот так, давайте, прилетит моя ракета сюда Ой, красиво, пацаны, согласитесь, жирно, да, оружие? Крутяцкая, крутяцкая Так, на правую кнопку мыши, что он делает? Не стреляет это жестко. Следующее у нас... Мне, э, нужно еще нажать э, на курок, чтобы... Uh, no. А, понял. Куча ракет вылетает. Вот это жесть. Я тут поджел. Uh, еще uh, раз. Uh. Красиво, да, стреляет? Согласитесь, жирное оружие. Тим, да хочешь ловить манекена? Я их как бы опять в аренду брал. Да не. А, ты в аренду все брал? Ну все, сейчас жопа. Ну, эта да. карти будет. Так, следующее у нас... Омни... Френч... 2999. девять, Ого, молот. А, ты на правую кнопку выше, я подпрыгиваю. А ну в толпу прям. -а -а. Еще разок. На, это прекрасно, мне нравится. Ребята, ну крутецкое оружие, честно скажу. Редко такое выходит, я прям раду, что есть оружие, которое может быть теперь а, прикольно валиться между собой, даже в санбоксе. Так, следующее у нас оружие. она Ананас большой. Правая кнопка мыши. Ой, да. <связывая> <связывая> она Мы просто уничтожили. <связывая> Всех за секунду. Блин, мне нравится все больше его. А, а, на правую кнопку мыши. А, она прыгает, видели, смотрите. Ага, прикольно. Взрыв <связывая> другой совсем. Она... <связывая> Это можно за стенки кидать. Воу! Так, следующее Фу, у нас да. оружие. пинипл джуис рифл. Слишком то А ну правой кнопкой. А правой кнопкой по три штуки выкидывает. Ой, извини, надо просто затестить на тебе. <смех> <смех> прикольно, прикольно. А, смотрите, высасывает, короче, ананас. Заряжается таким образом. Так, зарядилась. Зарядилась. Может, короче, знаете, что делать? Перестрелку с этим оружием. Прям очень круто будет. Так, следующий у нас ä, пунт гун. О, давайте в притирку. Тим, а это ведь прошлое оружие было твоим любимым. Это ведь моча. Да, это была ослинная моча? Короче, это оружие а? не работает. Или как-то работает, но не знаю как. Пунт и гун. Ой. О, прикольно. А что он 2D? Я не знаю. Это, похоже, знаешь, типа, я на Что за звуков много? Ничего не понятно. Так, Фигант. хорошо. Фигант. Следующее оружие у нас... Фигант. сцен лаунчер Воу, ты же челевиками кидаешь? Прикольно, блин, ребята, вот это настолько неожиданно. Фигант. Блять, вообще с учеными. Прикольно, ну ладно на, на, на тебя кинем? Дима, больно! Опять. <с с с> <с> а, 5. мало? Да. А на правую кнопку мыши. Мне кажется, она более как-то силы скидывает. Okay. Ну-ка. О, так сразу отнимает на правую. Мне что-то на игроков не я действует. А, действуют, действует, но что-то слабо. Она NPC сразу убивает, видите? Так, хорошо. Следующее оружие э, Стах... стабган. Офигенный Стап! эффект. Фиг. А, Дим, ты его как заморозил, ты ему время остановил. Смотри, а, он, да! Он, а он нет. А ну, давай в тебя. А ну, у меня я не я, э, Ты когда стреляешь по мне, я э, начинаю идти в бок, и я возвращаюсь на этот А ну стрельните в меня! Стрельни, стрельни в меня! Старь! Нет! А я все равно. Э, я... А ну стрельни еще раз! Старь! Еще раз! Он, не, не работает! На меня, а ну! Старь! Наверное, NPC это действует, пацаны! Я понял, это я понял вот это оружие, видимо. Я вот это оружие А ну-ка объясни. А, да, притягивай? Да, да, да, да, притягивай? Блин, ну неожиданно, неожиданно. Хорошо, телепорт ган. Где, где, где? А -а -а -а. Воу! Пока, пацаны, я полетел. <звы> <звы> <звы> как в Майнкрафте, помните есть глаз Эндера? Да, да, да. Похоже <звы> на оружие это. <звы> Оно а ну, себе подпрыгну, когда нам будет приземляться. Оно а ну, вот так вот подальше и, и прыгну. Воу, когда прыгаешь, дальше телепортируйся, смотри. Еще раз. О, да. Дальше. О, майга, круто! Хорошо, следующее у нас: а, тренд шок. Воу, держи, щит За два раза гасит, ребята. Правая кнопка вообще жир. Ха-ха-ха, <сваку> звук зарядки, слышали? <сваку> <сваку> а, ну... <сваку> <сваку> Воу, ты <сваку> 100% Да <сваку> я проверил <сваку> просто Он там Стамбул, зарядки. ПТСД Так, давайте загрузим NPC, Мы так моментально всех загасили, не мог кого мочить Ну-ка, гранату кидаю, пацаны Так, смотрим Да ладно! Это что-то неимоверно крутое оружие, да? На! А ну давайте я в них кину. Во, вот так вот. Оно убьет, не убьет? Следующее у нас вазер вафл. Вот это наказыватель, именно наказыватель. И нажми на правую кнопку выше я знаю, да, он кидает, прикольно. Так, загрузить. Следующее у нас оружие. Иксмакс. Вот что это? Я О, вижу, он, когда он когда я стреляю, типа... Ой, что? Что, телепортировался? Она как снайпер действует. Когда ты стреляешь, она приближается и показывает, типа, это как... Да? Да. Но я стрелял, убил, но оно приблизило. А чё то у меня больше нету этого. Она еще разворачивает, она еще разворачивает буквы. Она да. меня разворачивает. Да, но как-то странно работает. Что-то со временем как будто связано. Так, поехали дальше. Следующее у нас оружие. Я понял, как оно работает! Как? Я знаю, как оно работает. Вот я сейчас на крипере проверил, я стреляю, и он в некоторых случаях цепается. Ого, красиво, я тебе жахнул. Это было не в плане. Так, последнее оружие X-Mass. Ого, подарочки, ребята. Пулемет подарочка. На Новый год такое надо. Оно такая же, как с тем оружием, которое Она такая. А, подарки исчезают для оптимизации. Прикольно. Ребята, сейчас мы сделаем битву с NPC с игры за кулисья. С этим оружием. Это будет что-то эпическое. А, сейчас я сразу возьму себе мощное оружие. Я буду вот с этим играть. Оружие. Так, ставлю одного NPC. Вы готовы, пацаны? Да, капитан. Ну что, побежал, пси... Говно, мочите его. За меня, отомстите. О, еще одного поставил, но больше, наверное, не надо. Давайте возьмем все такое оружие и гахнем по нему. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Побежал, побежал. Вот. А мы что, жизнь еще не отняли ему? Ой-ой-ой, меня... А, я сам себя убил. <свят> Иди вот. Надо этим, знаете, чем? Спиннером. Спиннер его будет хорошо мочить. Очнёт. Где ты, подлец? Наверху, Дима, на втором этаже. Ты что там делаешь? Выходи. А, блин, не могу попасть спиннером? Тяжело спиннером попасть. Он он Пацаны, я его уничтожаю, вы готовьтесь. Прощай, подлец. Красота. Вот такое мыли... Ой-ой-ой, еще бомбы взрываются. Если понравилась эта серия этот пак оружия, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. но на всем отличное настроение, и мои ролики еще.